привет всем сегодня я хочу приготовить выпечку я давно уже планировал этот рецепт, пока планировал уже съел все сникерсы, которые были закуплены пришлось закупать еще в общем, идея я хочу сделать сникерсовый пирог, торт я не знаю как это назвать но внешне он точно, наверное, будет выглядеть как торт идея такая взять спечь кекс и дальше обработать его э, сникерсом давайте посмотрим что получится в итоге по самому кексу тут не надо придумывать паровоз рецептов в интернете достаточно много сам загуглил первый наиболее мне понравившийся выбрал в итоге мука сахар ванильный сахар Раз... разрыхлитель, тесто, сливочное масло, сметана и яйца. Помогут мне в этом миксер и блендер в приготовлении самого. Рецепт там на 6-8 порций расписан. Я делаю небольшую порцию. Планирую на 4 сделать. Поэтому оригинал рецепта и по ингредиентам придется уменьшать из расхода, из расчета на 4 порции. Так, поехали. Сначала надо немного растопить масло. По рецепту 120 грамм. Мне понадобится в 2 раза меньше. Сейчас я отправлю его буквально на 30 секунд в микроволновку. Масло растопили. Высыпаем туда треть стакана сахара. И размешиваем. Размешать надо до полного растворения сахара так пусть немножко остынет берем другую посуду сейчас мне понадобится небольшое сито Мне надо просеять муку муки я взял две трети стакана просеять нужно чтобы избавиться от комочков муки избежать дальнейших неприятностей теперь добавляем разрыхлитель мне его понадобится по рецепту 15 грамм ну раза в два меньше, ну сколько это я даже не знаю, на кончике ножа наверное как-то чуть-чуть Чуть-чуть подсолим щепотку. И добавим половинку пакетика ванилина. И все это тоже нужно перемешать. Теперь масло с сахаром. Пересыпаем половину вот этой смеси. Берем вилку и по чуть-чуть всыпаем. По чуть-чуть. и Сразу перетираем вилкой, чтобы не было комочков. Сейчас добавим 150 грамм сметаны. 150 будет много половину 2 ну, 2 две, две столовых ложки неполных перемешиваем дальше Добавляем 2 яйца, продолжаем перемешивать. А теперь нам приходит на помощь миксер на малых оборотах. Перемешиваем. чуть-чуть добавляем муку и продолжаем перемешивать все тесто готово теперь мне надо подготовить посуду для выпекания я ее сейчас отправлю немножко в духовку, чтобы она стала теплой а потом я смажу поверхность сливочным маслом нагрел чтобы легче было смазывать форму выливаем в форму из расчета ну оно у меня все идет я думал останется немножко лишнее но что страшного этого хватит чтобы подняться отправляем в разогретую до 180 градусов духовку Минут на 15 ну, Максимум 20 А пока кекс запекается Я предлагаю подготовить сникерсы Будем их Раздрабливать Такой кекс получился. Конечно, не угадал я с пропорциями, надеялся, что поднимется тесто, поднялось буквально на треть. Но ничего страшного, значит, у нас будет не пирог, э, точнее, не торт, а пирог. Сейчас мне надо сделать такую интересную процедуру. нужно достать достать о да, вообще класс вот такая красота уже получается сейчас я возьму филейный нож и попробую нет, наверное, это надо сделать на досточке, чтобы вот уже наверняка красиво было. И пополам сделать в два слоя. Дали Заодно посмотрим, как внутри. Ух ты, как красиво. Теперь убираем обратно. Перемолотые сникерсы я сейчас отправлю на полторы минуты в микроволновку. Короче, если сникерс передержать, вот что получается. Ничего себе. Теперь. Местами. Один слой я уберу. А вторым, второй буду намазывать. Сникерсом. Сникерс как пластилин. С ним очень удобно работать. Теперь Так получается, берем орешки и прям сюда вот вставляем. Я купил арахис рыжик. Вот, такая красота получилась. Ну вот, для первого раза, считаю, неплохо. Долго-долго созревал, и я его сделал. Хотел торт, получился пирог. Просто я хотел выше. А вообще, очень даже симпатично. И я уверен, что вкусно. Брите на вооружение к чайку вот такой сникерсовый пирог. Можно сделать достаточно быстро. Подписывайтесь на канал, а я буду делать вкусные ролики. Всем пока.